Всем привет! Сегодня я расскажу немного о дополнениях, которые установлены в моем браузере. Дополнение позволяет расширить ваши возможности вашего браузера, а также ускорить повседневные задачи и в целом облегчают и ускоряют работу в интернете. Дополнение, как я знаю, можно установить в браузере Google Chrome, Yandex. chrome Safari и в Mozilla. Я использую Яндекс.Хром, поэтому буду, буду показывать на примере данного браузера. Дополнение у нас находится в правом углу. Тут у нас быстрые кнопки для включения либо отключения к вашим расширениям. Все дополнения можно посмотреть, если перейти вот здесь вот в меню, зайти в раздел «Дополнения». Тут они находятся у нас все. Здесь их можно включать либо отключать. При включении либо отключении они появляются вот здесь вот у нас. В кнопках, в панели кнопках, кнопок. Как видите, у меня включены не все. Некоторые отключены, некоторые включены. Включила только те, которые часто использую по середине Я сейчас кратко расскажу о каждом дополнении, которое у меня установлено. Вернее, о всех дополнениях я рассказывать не буду, а только о тех, которые я часто использую, наиболее полезных по моему мнению. Так, давайте начнем по порядку. Первое дополнение у нас идет от Яндекса, это Яндекс Почта. Она позволяет быстро переходить в вашу почту. Здесь вы сразу же видите, сколько новых писем у вас открыто. Перейдя вот по ссылке, вы можете сразу перейти в саму почту. Это очень удобно, потому что не нужно постоянно вводить в строку адрес, там Яндекс, Mail и так далее. А можно просто здесь вот нажать и сделать все действия, которые вам нужны. Сразу написать, открыть письма и так далее. Удалить, ответить. И это очень удобно и ускоряет вашу работу в почте. Следующее расширение, которое у меня установлено, это Black Menu от Google. Для чего она нужно. Я его использую для быстрого доступа к сервисам от Google. Сервисы Google я активно использую. И поэтому установил это расширение. Если мы нажмем на него, здесь у нас есть разные пункты. Из них я использую только часть. Такие как, например, переводчик. Здесь можно сразу ввести текст. Он у вас переведет его. Карты. Также я использую здесь... Почту я не использую от, от Gmail, а, Gmail а. иногда использую календарь для, для внесения списка задач. И вот здесь вот переходим в больше. Тут я чаще всего использую Google документы, Google Docs, либо Google таблицы. Если перейти, здесь можно сразу открывать все ваши документы, либо создавать новый. Это очень удобно, ускоряет ваш процесс работы. В конце видео я расскажу, где вообще брать эти дополнения, если вы не знаете. Следующее дополнение также идет от Яндекса, называется Яндекс-Диск. Оно нужно для быстрого доступа к вашему Яндекс-Хранилищу, при нажатии на который вы можете видеть ваши последние загруженные файлы и здесь сразу перейти на ваш Яндекс-Диск. Яндекс-Диск очень удобный сервис, мне кажется, самое Одно из удобных и самых удобных для меня хранилищ, где можно хранить ваши файлы, либо документы. Если вы еще его не используете, то рекомендую попробовать. Вы можете сразу загружать файлы и делиться на них ссылками. Здесь вот нажимаете поделиться ссылкой. Что-то грючит. Ага, Похвалила, он что-то говорил, что, били, что меня. А, ну вот, в общем, нажимаете, поделиться ссылкой, включаете, копируете и просто отправляете человеку. Он может ее посмотреть и ответить вам. Также удобно можно смотреть фотографии и отправлять, делиться целыми альбомами. Так, в общем, на этом о данном расширении я закончу, пожалуй. Что у нас дальше? Дальше идет расширение LastPass или LastPass, я не знаю, правильно? Для чего я использую этот сервис? В данном сервисе я храню пароли, даже все, наверное, пароли от сайтов. Это может показаться, конечно, немножко страшным, но я использую его уже более двух лет, наверное, где-то так, и он мне ни разу не подводил. Здесь также можно создавать защищенные какие-то заметки. Также есть функция заполнения форм автоматически. Допустим, если вы выйдете из какого-то сайта вашего, на примере покажу. И хотите снова войти. Вам не нужно уже заполнять данные, они автоматически у вас уже подгружаются. И также можно использовать несколько аккаунтов. Это очень удобно, что не нужно запоминать вам от каждого сайта свой пароль. И, как показала моя практика, это безопасно. Ко всем вашим паролям здесь есть мастер-пароль мастер для входа в данное расширение. Тут можно выйти, если, допустим, вы не будете пользоваться компьютером, вы можете просто выйти отсюда, и все, все функции данного расширения будут автоматически отключены. Здесь также можно создавать папки в закладках И на, каждую, на каждый сайт он будет запоминать ваш пароль. Это снимает кучу головников с вашего постоянного запоминания паролей. Так, что у нас дальше? Дальше идет у нас расширение тода лист. Она позволяет записывать ваши какие-то задачи. Ну, вообще, я предпочитаю, конечно, простую бумагу и ручку. Но вот если у вас нет под рукой, допустим, бумаги с ручкой, это расширение очень вам поможет. Она позволяет записывать ежедневные задачи. И у вас автоматически здесь создается, а здесь отмечает, сколько задач у вас на день осталось. Если сдачка это выполнена, просто нажимаете на галочку, и она у вас зачеркивается, здесь автоматически вы, вычитается. Также тут есть у него настройки по цветам. Ну, такое простенькое расширение, но довольно-таки полезное. Так, что у нас идет дальше? Дальше мы нажимаем вот сюда, вот и идет вот еще часть расширений. Следующее расширение это Font Face Ninja. Оно нужно для определения шрифтов на сайте, очень будет полезно для дизайнеров. Как его используют, например, переходим на какой-нибудь сайт, так, ну допустим на какой-какой, ладно, на один из моих сайтов перейдем, а вот один из сайтов, который мы делали, Переходим в расширение, фонд Face Ninja, нажимаем вот на него. Тут появляется окошко. И при наведении на какой-либо шрифт у нас определяет, видите, шрифт, конф, и так далее. Все шрифты подсвечиваются и показываются, что у нас за шрифт. Тут, тут даже показывается у нас размер. Размер его можно настраивать. Тут можете написать вашу любую фразу, и он будет показываться данным шрифтом. Шрифтом. Очень удобное расширение. Посмотрев, допустим, название какого-то понравившегося шрифта, вы можете найти его в интернете и загрузить. Но опять же, не все шрифты бесплатные. На некоторых предлагают прям сразу скачать его. Если появится ссылка скачать, то вообще удобно. Далее. Так, я советую вам сразу записывать куда-нибудь на бумажку название, чтобы потом их находить. Допустим, это фонд Face Ninja. Так, следующее расширение у нас идет. Помидор. Строгий помидор. Блин, вообще крутое расширение. Есть такая техника, называется помидора. Это когда вы 20 минут работаете и 5 минут отдыхаете. То есть каждый у вас перерыв это будет помидорка. Для чего вообще этот плагин? Он помогает сосредоточиться на нужные задачи, не отвлекаясь на социальные сети какие-либо. То есть, когда вы нажимаете вот на помидора, он автоматически засекает 20 минут и на 20 минут включаются все социальные сети. Тут можно задать в настройках, какие именно сети будут блокировать. Сейчас я уберу ВКонтакте на время. И здесь вот сколько будете работать, у меня 25 минут стоит и отдых 5 минут. Сейчас покажу, допустим, у нас YouTube, по um, включен, да, ага. Нажимаем в 1 помодора, 25 минут отчет пошел, и видите, у нас YouTube он заблокировал. Страница заблокирована до тех пор, пока не останет помодора отдых. И также у нас блокирует ВКонтакте и другие социальные сети, включая там Facebook, по-моему, тоже заблокировал. Facebook. Нет, Facebook у меня там отключен, видимо. Да, Facebook отключен. добавим сюда вот. А, facebook.com. Странно. Ладно, позже разберемся, почему он его не заблокировал. В общем, он отлично блокирует ВКонтакте, YouTube и то, что я использую. Это, как я и говорил, позволяет не отвлекаться на лишние, лишние дела, которые вам сейчас не нужны. И избежать соблазнов посещения Ютуба, ВКонтакте и так далее. Всех сайтов, которые вы часто используете. Он включится автоматически у нас через 23 минуты. Затем снова нажимаете, 5 минут отдыхаете и так далее. Ладно, в этом расширении закончим. Следующее расширение, которое я использую, это Perfect Pixel. Также понадобится дизайнерам, веб-студиям, маркетологам и так далее, тех, кто как-то связан с версткой сайтов. сейчас покажу, для чего она нужна. Нажимаете на него. Так, сначала перейдем на сайт вот этот, надеюсь сайт, который мы недавно делали детские праздники. Он нужен для сверки перфект пикселя, то есть чтобы ваша верска и или не ваша верска, неважно, и вернее ваш дизайн и верска совпадали пиксель в пиксель. Расширение накладывает картинку сделанного макета на сайт. Вот, смотрите, нажимаем. Сейчас я найду сайт этот. Сейчас поставлю на паузу. Итак, продолжим видео. Так, запись идет. Мы остановились на расширении Perfect пиксель. Как я и говорил, нам нужно для проверки соотношения дизайна и верски. соответствие, вернее, соответствие дизайна и верски. Вот, Допустим, вы сверстали дизайн, либо дали дизайнеру. Затем верстальщику, если вы сами не фрилансер, добавляете сюда изображение ваше, слои, сейчас загрузится. Вот, здесь вот соотносите ваш дизайн, наложенный на сверстный. У меня будет не совсем тут совпадать, потому что мы вносили изменения уже после верски. Здесь можно настроить прозрачность ваши картинки наложены. И если листать вниз, вы можете видеть, насколько отличается верстка. Или где какие есть съезды. Тут я как и говорил, мы уже вносили изменения, поэтому текст отличается. Но вот нам главное, чтобы совпадали вот эти вот все поля. И вот так вот проверяется у нас PerfectPixel, то есть пиксель в пиксель называется. Очень удобное расширение для проверки ферстки. Здесь можно сделать инверсию, если, допустим, плохо что-то видно у вас. Ладно. Надеюсь, с этим плагином все понятно. Обязательно его поставьте, если вы имеете дело к верстке, либо к дизайну. Так, поехали дальше. Дальше у нас идет расширение, позволяющее делать скриншоты. Ну, его использую не так часто. Так, я вот тут штуку. Так предпочитаю аналог от Яндекса. Яндекс скриншот, позже о нем тоже расскажу немного. В каких случаях я использую расширение «Джокси», сейчас покажу. Использую для, если нужно сделать скриншот всего экрана. Ну, допустим, перейдем на сайт. И мы хотим сделать скрин, скрин всего экрана. Нам понравился, допустим, сайт, вы хотите его сохранить на компьютер, либо внести какие-то правки, Делаем так. Переходим в это расширение. И тут есть такие параметры, как можно сделать скриншот фрагмента страницы, но я использую для этого другой, другой инструмент. А для этого расширения я использую страницу целиком. Нажимаете страницу целиком. Он автоматически ее сканирует. И создает скриншот всей страницы. То есть вот он у нас. И здесь вы уже можете сохранить его на компьютер. Либо поделиться в социальных сетях. То же самое. Если фрагмент страницы, то вы просто выделяете нужный фрагмент. И помещаете например и так далее так с этим все понятно пойдемте дальше дальше у нас идет расширение приколоть пин это расширение идет от сайта pinterest кто не использует советую попробовать пинтерист я использую прежде всего для вдохновения какого-то то есть здесь у меня создана доска, и я могу смотреть какие-то работы, которые мне понравились, и сохранять себе. Вот тут есть у нас списки, куда я сохраняю, допустим, landing page, other, other video и так далее. Нажимаем сохранить, и теперь она у вас появится в вашей доске. То есть тут у нас сохранятся все работы, которые мне понравились. данный сервис схож у нас с биХанс, только здесь даже удобнее просматривать, что открывается, вот видите на весь экран. На биХанс у нас такой, идут превьюшки. Что позволяет данный сервис? Данный сервис позволяет сохранять какие-либо картинки, которые вам понравились в одно касание. То есть нажимаете на него, и он показывает у нас все изображения, которые у нас есть на сайте. Отсюда вы можете уже нажать пинт, и сохранить его также к себе на доску, приколоть Допустим, скрины, и в сервисе у нас уже он появится в скринах. Вот он у нас появился. Здесь вам не нужно постоянно переходить на сайт, сохранять картинку и так далее, просто нажимаете на данные данное расширение и сохранять картинки понравишься попробуем сделать в моем блоге вот Он сразу находит все картинки которые у вас есть допустим понравилась мне аватарка взяла и сохранил ее на какую-либо доску очень удобно так следующее у нас мы уже почти заканчиваем что это у нас такое Яндекс карточка Ну, данное расширение я использую редко, допустим, она вернее, включена автоматически. Она подсвечивает у нас какие-то либо определения и показывает, что это такое, чтобы вам не лезть в Википедию что-нибудь смотреть, допустим, слово вам непонятное, Яндекс его у нас подсвечивает. Сейчас покажу как пример, вот, например, он мне подсветил блок фрилансера, нажимаем, он показывает фрилансер фрилансер может например выполнять заказы для разных клиентов, термин в период потребляя бам бам бам, тут вы можете посмотреть уже продолжение, то же самое, вон про, марк... про маркетинг и так далее. Так и у нас осталось еще одно расширение, оно не совсем относится к работе, но также позволяет ускорить Ваш интернет-серфинг. Называется он Яндекс-музыка. Расширение также идет от Яндекса. Для чего она? Ну нужно для быстрого доступа к Яндекс Радио, которое я частенько слушаю. Здесь можно выбирать жанры, настроение, допустим, чем вы занимаетесь, грустное, весеннее и так далее. Это у нас идет сервис от Яндекс Радио. Ладно, с этим, думаю, все понятно. Так, и последнее, я обещал рассказать немножко, чем я пользуюсь для создания скриншотов. Я использую снова скриншоты от Яндекса. Они намного удобнее, чем вот используют такие вот дополнительные плагины. Я просто установил программу от Яндекса, Яндекс скриншот, и теперь могу делать скриншот не только в браузере, а в любом месте своего компьютера просто нажатием print screen у нас появляется вот такая стрелка выделяю и автоматически уже открывается место где я могу редактировать наш скриншот вставлять ссылки стрелки вернее что-то подчеркивать обрезать поворачивать и так далее а тут уже можно просто копировать ее сохранять либо поделиться в социальных сетях это намного удобнее нажал поделиться, у нас автоматически скопировался в Яндекс Диск и отсюда у нас сразу же можно поделиться ссылкой. Вот видите, автоматически у нас скопировалось. На этом о дополнениях, которые у меня установлены, все. Где их установить? Установить их можно конкретно в Яндекс. В Хроме. Вот нажимаем сюда, вот, переходим в дополнение. И спускаемся в самый низ. Здесь у нас каталог дополнений для Яндекс.Браузера. И вот здесь у нас уже находятся все дополнения. Можно их найти по поиску. Пам -пам -пам. И у, нас, у нас найдет он дополнение, которое вам необходимо. Также есть у нас есть папки «Лучшие», «Рекомендуемые» и так далее. Под видео на канале YouTube я напишу название всех дополнений, о которых я говорил. Дополнения, которые я использую, установленные у меня. Если вы будете смотреть видео в моем блоге, то нужно будет перейти по ссылке, которую я укажу в посте. И посмотреть все расширения, о которых я рассказывал. На этом я заканчиваю наше видео. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Ставьте лайки, если это видео было вам полезно. И не забывайте подписаться на мой блог ВКонтакте. Ссылка на блог будет под видео на YouTube. Все, всем пока, до следующих видео уроков.